Всем приветик, мои хорошие, вы на канале Милена 74, и это видосик по строительству нашей любимой с вами игры Sims 4. Сегодня мы с вами строим домик одноэтажный, домик Англии, решила я его назвать. Строим в прекрасном городке. Ну, городок не знаю, но вот именно этот райончик Виндербурга, блин, он просто нереально крутой. Решила, знаете ли, такой построить сюда дом, подходящий именно под э, вот этот вот какой-то английский для меня какой-то колорит, скажем так. В общем, в общем, как обычно, нашла картинку в интернете и решила, что этому домику быть в игре sims 4 в начале нашего строительства вы видели семейку это мама папа и два малыша да честно скажу в эту семью я поиграла в этом доме я пожила дом нереально прикольный все знаете все под рукой одна комната другая комната то есть не люблю, что-то я в последнее время как-то стала больше любить одноэтажные дома строить, да и жить в одноэтажных домах. Потому что, еще раз повторюсь, все под рукой, все симы на виду. В этом доме я как следует прошлась по наличию огорода и как следует прошлась по ландшафтному дизайну. Все, знаете ли, в меру, все в таком английском стиле. Благо есть интернет и советчик да, гугл и такой прекрасный а сайт, как пинтерест, вообще, им конечно респект, картинок много есть где чему поучиться в общем-то, ту семью которую вы видели в начале видео я, как уже сказала, что я в них поиграла блин, и они мне так затянули, боже и знаете, какая это трагедия, когда у тебя, можно сказать майские каникулы ты одна дома, муж на работе, ребенок уехал отдыхать. Ты одна дома, заняться нечем. ё мое ты создаешь семью, ты построила для них дом, ты притягиваешься к этой семье. И бабах трагедия в Симах. Как вы думаете, что? Те, кто подписан в группу ВКонтакте, кстати, ссылочка есть в описании, уже в курсе, то, что у меня проблемы с. Господи, с качеством моего видео. И теперь еще и плюс ко всему. Мы вчера обновили с мужем драйвер драйвера и ё теперь у меня не работает sims <сíts> <сíts> я плакать хочу вот сегодня весь день ну практически весь день сижу озвучиваю то что есть качество плохое уж какое есть простите но видосов скопилось много в которых когда я снимал даже не подразумевал что качество видео хромает честно скажу блин в общем, сегодня мне кто-то там ВКонтакте порекомендовал переустановить Windows и сказал, нет, это крайняя мера. Блин, походу дело это не избежать. Как будет рад муж, когда я, он сегодня придет с работы, я ему скажу, милый, дорогой мой муж, надо переустановить Windows. В общем, если я вдруг в ближайшую неделю не выйду на связь, знаете, меня муж убил за Windows. Ай, кошмар. В общем... Давайте по делу. Что касается этого домика. Домик, как я уже сказала, одноэтажный. В доме две комнаты. Это вот спальня, родители, сейчас вы ее видите. И, конечно же, комнатка для детишек. А, честно скажу, ждала двойню. Все для этого делала. Насчиталась в интернете полезной информации, Но все оказалось туфтой. Двойня к сожалению, не, родили, не родилась. Не родились. Ну, в общем, у меня рождались по одному ребенку. Ой к сожалению вы так что вот так детская детская как я уже сказала все есть в доме все удобно все прикольно так что домик обязательно выложу к себе на блог строительной компании не сдай ссылка будет в описании так что конечно же качайте играйте пишите ваши комменты вот а я наверное, пойду дальше страдать и ждать долгожданного своего мужа с работы, чтобы он не переустановил Windows. О боже, кошмар. Вот почему такое всегда в этих симах? Как только симы нормально играют, так что-нибудь, причем какое-то время, потом что-нибудь случается. Да ну е моё с этими симами, то сама игра не играет, то компьютер тупит. Да что ж это такое? Блин, все майские праздники на смарку в общем еще раз вам конечная моя любимая семей с которым мне к сожалению придется попрощаться а -а -а. кстати с вами сейчас я тоже попрощаюсь спасибо всем за внимание обязательно ставим пальчик вверх подписываемся на мой канал и когда-нибудь точно будут стримы ребят обязательно но видосики новые обещаю потому что нужно все выложить все что скопилось все всех люблю обнимаю с вами была милена 74 всем пока пока